В Минске явка составила 26,45%, в Брестской области 30,11%, в Витебской 30,86%, в Гомельской 42,72%, в Гродненской 30,02%, в Минской 29,9%, в Могилевской 37,88%. Досрочное голосование на выборах президента проходит с 4 по 8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10 часов ровно до 14 часов ровно, а также с 16 часов ровно до 19 часов ровно. На территории Белоруссии создано 5767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны. Всего в списке избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 миллионов 932 человека и 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.